И мы продолжаем. Я просто не знала, как сказать отличный. зомби тупой. Вот теперь я сказала отличный. Ладно, мы идем. Блин, а что я креатив? Не понял. Что это за логи такие? Еще креатив включился. Не, нормально, а? Пошел я в гулять себе, значит. А тут уже креатив включается. Не круто. Не круто. Ладно, мы накопали в прошлой серии золото. Конечно, мы будем переполнять, чтобы было больше имущества. Ну и поняли. И мы, наконец, накопали в уголь. И подождите, дорогие друзья. Вы, наверное, заметили это. Простите. Простите, простите. -тю -тю. По рукам гипся. Кстати, у меня же есть пшеница, Надо размножать свои коробки. Ту -тун -тун. Не делайте. Сколько у меня уже есть? Еще Двенадцать. Одна идет на мясо. Что, кожа не выпала? Ах, так же. Не, мне тебе уже только Ах, две кожи. Вот, она так, может быть. Этим мы надеем, конечно. Так, так, так и мы солото. Кстати, мне нужно 8 кожи, я сделаю себе рюкзачок. Хелли, мой сыгретонкий. Хелли, толки. Реально, это клянусь, я не включал кредит, это какие-то лаги. Я забрался на дерево, вот, ну, то есть пошел погулять, погулять, хватает, не издевайтесь, ну, наконец-то. И лучше поспать. что там, не знаю, шо. он делается из одного золота и железа теперь я буду знать все что вспомогаем кинет не забыть Кручайся. сделаешься, дождик. Ждем, пока он кипится. Ну кипись-то уже. Одно кидаем. И поехали. аж пятнадцать самороков Клю Все, сделаем уж и жили я смотрю, от самороков, они не нужны песен да Да-да-да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 Нужно железо. Да, давай, давай, еще один из нас. Мотус. Да, нужен мотус. Ой, это пермутатель. Тьфу. Давай, давай, давай, давай, давай. Есть! Вот ты Да я их сам сделаю, 9 штук. Ладно. Магия, так магия. Давай теперь... Ох ты, сколько. А я это поставила для того, чтобы... Который изучал я. Санураков. Я их изучил припал. О, изучил. Взял вот, и ничего Взяла, Уже быстро мы изучили. Нет, не известно. Так, это. Вот, вот мы что-нибудь Да? Нет. Надеюсь, это... на переметательную слоя. Ну, сейчас пробуем магию. В чём нет. опять... 5 секунды, что вылез, Да, блин, куда ты пршь? Эй, да миничек, куда? Звонит чак вс время. Ч, бесишься? Не убил же. Мышак пока лучше, чтобы он не стрелался. Мамы, коровы. Какого черта? Торисовываю, камера, мотивирую. О, точно. На этот раз я не забуду опять. オッケーオッケーオッケーありがとう。Okay, okay, okay.